Добрый день, уважаемые коллеги. Да, Подскажите, пожалуйста, поставьте плюс, если нас видно, слышно, презентацию видно. Так, Все отлично. Видим, спасибо большое. Итак, начинаем. Сегодня с вами Воронов Александр и Олег Левицкий. Мы расскажем о телефонной станции производства компании «Естар» e – телефонной станции «К2». Итак, телефонная станция компании E-Star ⁇ это решение уровня Enterprise, то есть для предприятия, для предприятия, так скажем, среднего и большого объема, где-то до 2000 пользователей. Решение выпускается в виде программного обеспечения, может инсталлироваться на собственные сервера компании, может устанавливаться в виртуальную инфраструктуру может также составляться уже установленным на те сервера, которые мы предлагаем нашим партнерам, нашим заказчикам. Решение отказа, обладает отказоустойчивостью, достаточно надежное, производительное. а Также в своем составе содержит богатый функционал и решение для мобильных сотрудников. В каких областях может быть может использоваться данное решение, данная телефонная станция? Соответственно, это могут быть практически организации любых типов. Организации, связанные с образованием, с гостиничным бизнесом, государственные учреждения, больницы, торговля, логистика. Практически любые организации объемом до 2000 пользователей. Очень часто более богатые, так скажем, времена. Многие организации приобретали оборудование телефонной станции известных производителей, таких как Авайя, Майкл, Сименс, Ericsson. Данные системы, как правило, являлись цифровыми. Как правило, срок эксплуатации этих систем по настоящее время уже достаточно большой, и их обновление связано для заказчиков с большими сложностями. сложностями сложности эти заключаются в том, что как правило, для такого обновления требуется не только модернизация аппаратной части телефонных станций, но также и приобретение достаточно дорогостоящего ПО и обновление этого ПО, которое называется «maintenance». Таким образом, стоимость модернизации этих систем может выливаться в достаточно большие, большие суммы, которые в настоящее время являются неподъемными для, для существенного количества, количества конечных заказчиков. В данном случае решение от компании Естар, телефонная станция К2, успешно, успешно помогает заказчикам решать вопросы модернизации с более меньшей стоимостью, получая при этом существенно более богатый функционал. IP-ATS-K2 позволяет обеспечивать связью совершенно различные категории сотрудников в рамках компании. Но Традиционно это обеспечение связью сотрудников, работающих в офисе. В качестве терминальных устройств в данном случае используются SIP-телефоны. Также сотрудники, обладающие свободным графиком, часто ездящие в командировки, работающие вне офиса, могут воспользоваться мобильным приложением, установленным в собственный смартфон для использования корпоративной системы связи для совершения и принятия вызовов. Несколько офисов могут быть объединены в рамках корпоративной телефонной сети, как используя более младшие телефонные станции компании Естар, e так и используя osu гибридной шлюзы Естар, e производство компании Естар. E Управление всей корпоративной инфраструктурой при этом может осуществляться при использовании продукта и решения Remote Management, который позволяет контролировать, оценивать состояние и работоспособность всех устройств корпоративной телефонной сети на основе оборудования ЕСТА. E В рамках Модельный, в рамках модельной линейки телефонной станции К2 мы в настоящее время предлагаем четыре основных модели. Это модель К2-500, К2-1000, К2-1500 и К2-2000. Соответственно, цифра здесь обозначает максимальное количество абонентов, доступное в рамках каждой модели. И если вы обратите внимание на синенькие пиктограммы, можно понять, что между этими моделями существует возможность миграции. То есть от младшей модели к старшей модели с помощью приобретения дополнительных лицензий можно соответственно мигрировать, начиная от 500 и заканчивая до, 200, до 2000 пользователей. Модели K2-500 и k K2 2500 нами предоставляются в рамках акции. Акция длится до 31 августа, соответственно, далее она может быть продолжена, либо эти модели, возможно, войдут в стандартную линейку оборудования. Пока мы на сто процентов этого утверждать не можем, но тем не менее все модели, которые будут запрошены, рассчитаны и зарегистрированы в качестве проекта, будут предоставляться по ценам, которые мы сейчас для вас предлагаем. Нас слышно, видно, все в порядке? А там есть вопрос, поддерживается ли есть ли сертификаты ФСТЭК на данную станцию? Значит, по поводу сертификатов, по поводу СОР. Дело в том, что телефонная станция К2 – это решение корпоративного уровня, то есть для коммерческих организаций. Это не решение для оператора связи. Как правило, система оперативно розыскных мероприятий SOM используется на стыке, на стыке между, так скажем, потребителями услуг оператора связи, то есть фирмами, организациями. и телефонной городской, городской телефонной сети. То есть, как правило, станции, обладающие функционалом СОРМ, требуются именно операторам связи, компаниям, имеющим операторскую лицензию и предоставляющим эти услуги. Всем остальным организациям, подключающимся к оператору связи, функционал СОРМ не требуется и в данном решении такого сертификата нет. Корпоративный ОТС, как Срон не входит в основной функционал по ФСТ. Вот, если сертификат у нас в по поводу этого, вот я сказать: скажу, что мы не проводили эту сертификацию. Вот, но мы планируем ее выполнить. Вот, и, соответственно, у нас возможно, она будет, если у нас будет как бы потребность, если у нас данные АТС будут э, востребованы в организациях в государственных организациях, которые требуются сертификация ФСТЭК, соответственно мы ее сделаем. Вот, также мы э, можем сертифицировать там, алгоритмы шифрования, в которые в наших, могут быть использованы в наших АТС. Вот, и соответственно эта вся сертификация может быть э, выполнена. Далее. Ну, безусловно, да, сертификат. Э... Может быть, нами получат на это решение в том случае, если это будет экономически оправдано, и мы будем видеть в этом, в этом направлении перспективы. В данное время, в настоящее время мы осуществляем продажи в основном коммерческим организациям, поэтому собственно, задача так остро не стоит, но если встанет, то, соответственно, будем этим заниматься. Как говорил выше, существует несколько вариантов поставки данного решения. То есть Варианты следующие. Решение может поставляться как в виде программного обеспечения, соответственно, с лицензией, так и в виде готовой системы, в виде установленного программного обеспечения на сервер, уже с активированной лицензией. Варианты поставки в виде лицензии можно ну, также рассмотреть в виде четырех. Их, их, их существует четыре, на 500, на 1000, на полторы и на две тысячи абонентов, и также на разное количество одновременных вызовов в рамках каждой конкретной лицензии. Все стоимости будут, можно будет запросить в отделе продаж и посмотреть полностью прайс-лист, а также информация о данных продуктах, данных вариантах поставки, на нашем сайте apimatica.ru. Второй вариант поставки с ПО уже установленным на сервера и активированной лицензии. Соответственно, в данном случае поставляется сервер. Помимо сервера поставляется лицензия. программное обеспечение при поставке уже загружено в сервер. Лицензия активирована. То есть, станция готова к работе. Остается только установить ее в стойку, произвести запуск и можно подключать абонента. Так, пишут, что нет трансляции презентации. Коллеги, скажите презентацию, презентацию нашу вид. С какого момента пропала презентация? Слайды не пролистывал. Загрузим сервер. На да. какой там странице Так, теперь видно, да? Так, сначала... Сначала нет, сейчас окей. Итак, второй вариант поставки телефонной станции – это СПО, уже установленным на сервер. В данном случае, повторюсь, у нас уже поставка осуществляется… Поставка осуществляется Что такое? трогает… нас трогает? А кто трогает? А, все. Говорили, теперь не ставятся. Отлично, все, спасибо. Продолжаем, коллеги. Значит, во втором варианте поставка осуществляется с то, установленным на сервер. Соответственно, лицензия в данном случае уже активирована, станция готова к обслуживанию абонента. Третий вариант поставки – это дублированная система. Телефонная станция К2 обладает возможностью резервирования основного сервера в случае аварии. Поэтому есть отдельный вариант, отдельный, отдельный поставочный продукт, который нами разработан. В данном продукте используется два сервера. Лицензия основная на телефонную станцию. И лицензия на да, что ж такое. Висит страница с ценами. Так, а если мы сделаем сейчас расшарить, расшарить экран и выставим презентацию на экран и сделаем демонстрацию экрана. По-моему, так лучше будет. Демонстрацию рабочего, да. стола. Демонстрацию рабочего стола и запустить. Демонстрация рабочего стола. Сначала запустить презентацию. Да? Окей. И открыть презентацию. В начале открыть. Сейчас найдем. Сейчас найдем момент. с этим делать? Я все время. Возвращаемся, нажимаем сделать экран. Возвращаемся в этом. Так, поделиться. Экран. Два. Экран выбрать. Поделиться. Отлично. Так, это сворачиваем. Сейчас должен быть. Сейчас должно быть видно. Все, можно там листать. -то на том экране можно листать. Кнопка вниз, вверх. Так, да все. Вверх. Да, все. Так, стоп, стоп, стоп. Чего это он делает? Демонстрация. Это пак. Up, а, да, так, все, пейджап, он работает. Так, Тогда мы не будем видеть, кто пишет вопросы, но потом мы откроем вопрос, сколько нужно пройти вниз. Сейчас мы посмотрим. Так, ранее, да? Раньше, раньше, раньше, раньше. Вот здесь мы остановились, мы тогда не сможем видеть вопросы. Так, скажите, пожалуйста, нашу презентацию сейчас видно нормально? Страница с ценами не висит. Отлично. Именно презентация видна. Ставят плюсы. Давайте продолжим. Да, продолжаем. Давай продолжаем. Продолжаем, Спасибо. да. Так, все. Сейчас я это сворочу. А по-моему, даже можно вот так смотреть. Сразу или стать. Выходить. Я бы так, впрочем, так Поехали. И, поехали, да, поехали дальше. Дальше. Значит, в Варианте поставки с резервированием у нас осуществляется поставка двух серверов, основной лицензии на телефонную станцию на нужное количество абонентов и одновременных вызовов, а также э, лицензия ретанглси, которая обеспечивает переключение с основного сервера на резервный в случае аварии. Кроме того, э, мы поставляем отдельно сервера, которые могут быть использованы для компоновки решения заказчиком, либо партнером самостоятельно. В данном случае партнер может приобрести сервер, добавить лицензию отдельно и собрать свой собственный комплект, либо продать эту номенклатуру по отдельности конечному заказчику, либо, собственно, самостоятельно подготовить для него решение. А какие виды лицензии существуют в целом в рамках продукта? Существуют основные лицензии на IPPBX емкостью 500 тысяч, 1500 и 2000 абонентов. Существует лицензия резюнанси на аналогичную емкость. При этом лицензия резюнанси обеспечивает, как я уже говорил, переключение с основного на резервный сервер в случае аварии. Существуют лицензии апгрейд на системы 500 полторы тысячи и 2000 абонентов. Лицензия Upgrade позволяет и обеспечивает возможность обновления программного обеспечения АТС и добавления нового функционала, который разработают вендором. Данная лицензия необходима со второго года обслуживания, со второго года поддержки АТС, Первый год после приобретения производить апгрейды и обновление телефонной станции можно бесплатно. Начиная со второго года при необходимости обновления ПО, при необходимости добавления новых функций, которые могут быть интересными, требуется оплата данной лицензии. Данная лицензия накопительная, то есть начиная со второго года оплата требуется ежегодно. И, соответственно, если по истечении какого-то количества времени, какого-то количества лет оплата не производится, то через этот промежуток времени, в случае необходимости проведения обновления ПО, будет запрошена вендором вся стоимость за все предыдущие годы. Соответственно, если мы имеем лицензию на АТС, то данная апгрейды, апгрейдная лицензия нам не является необходимостью. Она необходима лишь только в том случае, если какой-либо вновь разработанный вендором функционал компанию заинтересует и она захочет им обладать. При наличии при приобретении лицензии на АТС весь, поддерж... весь функционал, который доступен в момент приобретения, будет работать без каких-либо ограничений, времени, сроков, практически бесконечно. Кроме того, на телефонную станцию существуют отдельные платные лицензии. Это лицензия на билинг, лицензия отельный модуль и лицензия на Linpus Cloud Service. Лицензии на билинг и на отельный модуль действуют бессрочно. Это одна лицензия на систему приобретается. Лицензия Linux Cloud Service действует один год и также приобретается на всю систему целиком. Помимо лицензии Linux Cloud Service существует и вот также бесплатная версия, которая может использоваться в рамках телефонной станции, но обладает менее богатым функционалом по сравнению с платной версией. Кроме того, кроме того существует... Дополнительно, возможность приобретения лицензии на поддержку на 500, полторы 1500 две тысячи абонентов. В данном случае лицензия на поддержку и на апгрейд – это одна и та же лицензия, по большому счету. А еще по поводу ключей. Что из себя представляет система лицензирования? Телефонная станция лицензируется двумя одновременно двумя сущностями. Первая сущность – это USB-ключ. То есть для каждой телефонной станции в поставке прилагается USB-ключ, который должен быть установлен в сервер. Причем, если у нас поставка осуществляется с резервированием, есть основной сервер и резервный, то таких ключей будет два. Кроме того, помимо USB-ключей, будет в поставке отсылаться специальный лицензионный файл, комбинация которого с USB-ключом, собственно, и обеспечивает лицензионную защиту программного обеспечения. Телефонная станция К2 участвует в партнерской программе. Каждая телефонная станция в рамках партнерской программы, как вы знаете, а имеет, и приносит при продаже партнеру определенное количество баллов. Для телефонной станции К2-1000 у нас традиционно в партнерской программе приносится при продаже 50 баллов, для К2-2100 баллов, телефонная станция К2-500 приносит партнеру 40 баллов и К2-1570 баллов. Таким образом, станция уровня Enterprise в баллах продавать очень выгодно. Можно очень быстро повысить свой партнерский статус, стать партнером более высокого уровня. Так, тут вопрос. Microsoft Hyper-V не пробрасывает виртуальные машины. Как быть с лицензированием на ВМ? Для... Ключ нужен для всех, да, абсолютно? То да, нельзя... значит, э, себя, при, э, при установке программного обеспечения к на виртуальную машину, виртуальную инфраструктуру, USB-ключ не требуется, но требуется э, доступ к, интернет, к интернету. Э, при таком подключении телефонная станция э, должна периодически запрашивать лицензионные сервера EStar на предмет подтверждения лицензии. В данном случае это осуществляется в рамках программного обеспечения и никакой железный ключ не требуется. Какие ключевые преимущества у решения ESTAR-К2? Ну, Во-первых, это высокая маржинальность. потом посмотрим на Во-первых, во это высокая маржинальность. Максимальная партнерская скидка в рамках партнерской программы составляет до 39%. Кроме того, периодически, используют, периодически выходят различного рода акции, в рамках которых также скидка может существенно отличаться от текущих партнерских скидок. 100% защита проектов. Единственный дистрибутор. Компания «Эпиматик» является единственным дистрибутором компании «Естар». E Таким образом, каждый проект, тем более проект пока 2 регистрируется в партнерском портале и контролируется нашими менеджерами. Таким образом, защита обеспечивается достаточно высокой надежностью. Это является одним из таких достаточно весомых интересных преимуществ, которые позволяют партнерам сохранить маржу в проекте и обеспечить поставку заранее проработанного проработанный проект заказчикам. Кроме того, поскольку используются промышленные сервера для данного решения, используется программное обеспечение, которое специальным образом, подобрано специальным образом, построено для работы с промышленными серверами, телефонная станция обеспечивает высокую производительность. Неважно, какие будут использованы кодеки, неважно, каким э, линиям связи мы будем подключены, производительность и надежность станции всегда останется на самом высоком уровне. Поставка телефонной станции может осуществляться в различных видах. Не все производители предлагают такие варианты. Некоторые поставляют исключительно решения на базе собственного железа, некоторые поставляют программные продукты. Здесь возможны любые варианты. Решение может поставляться как в виде ПРО, так и в виде готового продукта на рекомендованном сервере. Далее, телефонная станция обеспечивает автопровижен на все популярные IP-телефоны. Также решение бесплатное, решение присутствующее не у всех производителей и удобное с точки зрения заказчика. То есть неважно, какого рода терминальные устройства, поддерживающие СИП, у него имеются, с высокой вероятностью, с большой, все они будут обеспечены, подключение всех этих устройств, с высокой вероятностью будет обеспечено в рамках автопровижного на телефонной станции К2. Также поддерживается запись переговоров, традиционно это бесплатно, как и для С-серии. Обеспечивается резервирование сервера в случае аварии. Возможность использования мобильных приложений для сотрудников, не работающих в офисе. Причем два варианта, соответственно, этого приложения существует, как платный, так и бесплатный. И э, интерфейс управления телефонной станцией к 2 идентичен э, интерфейсу управления S-серией. То есть, э, если есть, имеется инженер, который владеет э, управлением S-серией телефонными станциями, он без труда сможет управлять. Телефонной станции К2. Дополнительного обучения здесь не требуется. Кроме того, возможность тестирования данной станции предоставляется как в демо-режиме, так и в полнофункциональном режиме. Для тестирования в демо-режиме достаточно скачать образ телефонной станции и установить его либо в виртуальную структуру, либо на свой собственный сервер. Для полнофункционального тестирования необходимо осуществить запрос на партнер estar.ru на почту и, ну, или написать письмо мне на мою личную почту, либо обратиться к менеджеру, нашему менеджеру проекта, либо в любой отдел технического департамента. Далее мы рассмотрим функциональные возможности телефонной станции К2. Более подробно. Так, значит, в IPATS Ястар К2 используются все функциональные возможности, такие же, как и в Ястар серии S, за исключением работы некоторых приложений. Ну, Во-первых, IPATS Ястар К2 поддерживает автопровижнинг Телефонов таких брендов, как Ялинг, Ном, Фанвилл, Циска, Поликом, Гигасет, Панасоник. Большое количество телефонов поддерживается в системе автоматической настройки. Вот. И большое количество функций, также с возможностью добавки добавления некоторых параметров, которые могут быть автоматически настроены в телефонах. Точно так, так же, как и в Ястар серии S. Поддержка реализована в IP-ATS Ястар К2. Далее. веб интерфейс Ястар К2 унифицирован. Абсолютно свободно и легко, точно так же, как работали в Ястар серии S, можно управлять Ястар К2. Никаких дополнительных знаний не нужно. Так. Значит... Также Ястарка 2 подразумевает использование системы удаленного управления. Вот, система удаленного управления производит мониторинг станции, отлавливает события, сообщает о сбоях, фиксирует количество ошибок. Вот, и соответственно, если Ястарка 2 находится за Брадмауэром внутри корпоративной сети предприятия, то используя инструмент удаленного управления, клауд-менеджмент платформ можно из-за Брандмаура, из, из интернета, из дома по веб-интерфейсу посмотреть состояние АТС, также подключиться через браузер, панели управления, произвести настройки, редактировать там что-то и так далее. вот. И также ведется мониторинг статистика по основным параметрам работы станции. Добавлю, Решения. Инструмент удаленного управления IP-ATS E-STAR, Remote Management называется соответственно, и с помощью этого инструмента управления можно осуществлять обслуживание и мониторинг не только телефонной станции К2, но и всех типов телефонных станций С серии. И кроме того, voice over IP шлюзов некоторых моделей, причем количество моделей постоянно увеличивается. Таким образом, используя данный инструмент, можно обеспечивать обслуживание всей телефонной, сети, всей телефонной сети предприятия и организации одним инструментом. То есть существует единая система удаленного управления корпоративной телефонной сетью. Привет. Так, сейчас задвигается. Нужно просто наступить. Наступили. Наступили. Так, и вот на данном слайде, конечно, немножко, наверное, мелко, если еще изображение есть, видео нашего, виден веб-интерфейс управления, централизованной система управления IP-ATS я стар 7 я Вот, он... Этот доступ, по-моему, в одном подключении доступ, доступен. Доступ к интерфейсу управления ремонт менеджмент осуществляется из личного кабинета партнера, с портала e ком. И каждый партнер, это, собственно, решение именно для партнеров, для обеспечения возможности партнерам получать дополнительные, дополнительные доходы, дополнительные облегчать возможность обслуживания их клиентов. И из партнерского портала, из личного кабинета каждому партнеру доступно одновременно одно подключение для тестирования. Для добавления количества этих подключений при, при росте, при увеличении количества обслуживаемых устройств для данного приложения, для данного продукта требуется приобретение лицензии. То есть одно подключение с одной станции всегда остается. Да, в личном кабинете всегда одно подключение доступно для тестирования, можно им пользоваться. Почему для тестирования? Для управления нашей станцией. Для, для, для, для тестирования, да. то есть одно всегда доступно без ограничений. Если это предприятие, которое вступляет обслуживание других станций, то соответственно нужно уже выбирать какой-то порядок лицензий. Это удаленное управление, ТЭС, и далее у нас различные механизмы безопасности для защиты системы. Во-первых, следует отметить, что в IP-ATS EASTAR во все, да, также в шлюзы, встроена система сетевого экрана Firewall, вот, которая разрешает блокировать либо разрешать трафик с определенных, с указанных хостов, с указанных сетей. Также есть система автоматического обнаружения и блокировки атак по сети, вот и возможности VPN-сервера. Но ну, вот, вот по возможности VPN-сервера, по-моему, у нас он недоступен. Да? То есть он доступен только для некоторых других стран СНГ. Сейчас он, сам VPN-сервер на станции он происходит, проходит стадию проверки. Вот, и я надеюсь, что мы его сертифицируем. Да? Ну, так. работа ведется в соответствующем направлении. По результатам мы отдельный релиз. Отдельно сообщим. Это по системе безопасности. Также хотел бы сказать, что для безопасности ВТС еще есть как бы система защиты от фрода телефонного. То есть, если за определенное количество времени, количество звонков превышает указанный лимит, указано значение, то данный номер, с которого, или через который пытались произвести несанкционированные вызовы, он просто блокируется и не может производить, не может совершать вызовы. Это по безопасности. Далее по резервированию. Вот высокая доступность IP ats я Star 2 реализована встроенным механизмом ход Standby, так он называется. Он же называется редандансия. Вот заключается в том, что приобретается два сервера, либо ставятся две виртуальные машины с Ястарка 2. Между собой они настраиваются на какой-то один определенный логический адрес, адрес веб-сервиса в предприятии. И когда один сервер по какой-то причине отказывает, то второй сервер принимает на себя нагрузку по обеспечению телефонии. Собственно, когда первый сервер работает, то второй сервер, он просто является партнером по репликации и принимает на себя настройки с первого сервера. Как только произошел сбой первого сервера, второй сервер становится основным, и первый сервер становится резервным, то есть они меняются местами, и таким образом производится устойчивость, горячая замена вот. Горячее обеспечение отказа устойчивости без необходимости отключения, остановления сервиса веб-сервиса и замены. Это по отказу устойчивости. Далее. По функционалу IP ATS Ястарка 2 повторяет весь функционал я серии S. За тем исключением, что в Ястарка 2 используются жесткие диски большего объема, и они могут быть настроены в рейд, то есть в резервирование дисков и могут храниться записи, если один диск скажем, вышел из строя, да, то на втором диске будет конфигурация сохранена, записи разговоров будут сохранены также CD таблицы вот. А по основному функционалу все повторяется из IP ADS и ASTAR серии S, то есть в с Я стар, весь функционал, он унифицирован, вот, и за исключением работы некоторых приложений, как бы все одинаково. Далее, по приложению Lingus. Приложение Lingus позволяет находиться внутри телефонной сети компании всегда и везде, где есть интернет. Линкус приложение работает через настраиваемый туннель автоматически. Это приложение отдельно лицензируется. Вот за эту лицензию, как бы, необходимо там, немного заплатить. Александр, расскажите, пожалуйста. Да, всего существует несколько вариантов. Собственно, два варианта: приложение Linkous это бесплатная версия Линкоса и платная версия Линкуса и Линкус Клауд сервис. Бесплатная версия Линкоса может использоваться без каких-либо ограничений, не требует, как уже название понятно, оплаты. И значит, каждый сотрудник может установить на свой мобильный телефон соответствующее приложение на смартфон. Неважно, это под управлением операционной системы Android или iOS. Вот. В данном случае... Мобильный телефон, смартфон сотрудника становится как бы внутренним телефоном э, телефонной станции. То есть на него можно принимать звонки, городские, э, направляемые на э, офисный общий номер. Можно звонить с использованием корпоративных линий связи, э, звонить клиентам с АОНом, э, который принадлежит компании. Э, то есть, полностью э, абсолютно идентично пользоваться своим смартфоном как внутренним офисным телефоном. Единственный недостаток бесплатного решения, ну как бы не единственный, но один из основных, это безопасность. В случае бесплатного решения для организации данного сервиса требуется выставлять IP-адрес порты в открытый, ну, в открытый интернет фактически. Вот. В случае использования... Благодаря приложение Limpus Cloud Service данное действие не требуется, безопасность обеспечивается внешними серверами, и шифрование и туннель производится с помощью внешних средств. Так, и тут будет вопрос, я точно знаю, что его зададут сервера по... Сервера, по сервера которые обеспечивают работу Limpus Cloud Service находятся в России. Вот. Еще тут был вопрос от Дениса по поводу Hyper-V. Hyper сервер для запроса ключа он... сервер для запроса ключа для работы телефонной станции К2 из виртуальной инфраструктуры, он в настоящее время находится в Китае, но компания E-Star осуществляет плановую миграцию всех серверов на территорию Российской Федерации, то есть сервера для Linus, для приложения Linux Cloud Service уже находятся здесь. Сервера для обеспечения лицензионной поддержки EStar K2 также будут перемещены в Россию. Так. Далее. Значит, еще пару слов по поводу платного приложения Linux Cloud Service. Помимо большей безопасности, данное приложение еще обеспечивает возможность пересылки файлов, возможность организации чата между абонентами, соответственно, виден статус, видна, виден статус каждого абонента через это приложение, то есть можно посмотреть, абонент занят, свободен, еще какое-то его состояние установить. И кроме того, также можно установить дополнительно на ноутбук, на настольный компьютер, приложение, которое будет работать тандемом вместе с мобильным устройством. Так, И тут следует сказать, что приложения для Mac и для Windows, они работают только с облачным, то есть с лицензированной с с платной версией, да, Linus Cloud сервиса. Вот. А мобильное приложение может работать двух вариантов. бесплатно и в Lincus Cloud сервисе. В принципе, на экране приведен полный список поддерживаемых функций, фич этого приложения. Вот это, автомати... это добавление в конференцию, это использование перевода вызова, ожидания вызова, это запись разговора по нажатию и показ статусов презентации и так далее. Синхронизация контактов с популярными системами, как Google Contacts, Outlook Contacts, вот, также возможна передача файлов до 100 мегабайт. Вот. Ну, в принципе, весь список он приведен на экране. Вот. И мы можем переключиться далее. Также в качестве бесплатных приложений для телефонной станции К2, так же как и для С серии существуют различные... Интерфейсы для интеграции с популярными CRM-системами. Эта работа постоянно ведется и продолжается вендором. И мы в этом году очень ждем интеграцию с CRM-битрикс. Но пока значит, тот объем систем, с которыми интеграция уже произведена, сейчас перед вами на экране. Ну, это немного не та интеграция. Интеграция приложения в битрикс будет. Именно линку с десктоп, да? А, понятно. Просто еще и будет интеграция Я star серии S с битриксом. То есть у меня сейчас да, ну, ведется там, Эта да, работа да. ведется на самом деле для сразу нескольких платформ. То есть э, в качестве продуктов, как вы знаете, у нас существует линейка телефонных станций S-серии, э, K-серии. И есть еще облачная, э, теле, облачная платформа e э, которая также позволяет создавать виртуальные сущности, виртуальные Bitrix. Нам также ведется разработка по интеграции сервис-системы. В принципе, эти разработки ведутся параллельно. В данный момент десктопная версия Linux поддерживает 4 системы. Это Dynamics, Outlook, Google Contacts и Salesforce. Чуть, чуть выше, чуть раньше уже были нами сказаны преимущества с Cloud Service которая, собственно, является наиболее оптимальным, наиболее удобным для сотрудников для работы, как с точки зрения повседневной работы, так и с точки зрения ее с точки зрения активации этого сервиса. Преимуществами являются 30-дневная бесплатная пробная версия, то есть в ВТС можно активировать данный функционал и в течение 30 дней пробовать, как он работает. Соответственно, достаточно длительный срок, можно посмотреть все, что необходимо увидеть и попробовать. Простая настройка. Туннель, который обеспечивается с помощью внешних серверов, полная безопасность. 30-дневная активация она делается кнопкой в станции. Да? Далее, если проходит 30 дней, то уже появляется сообщение в веб-интерфейсе о том, что необходимо перейти по ссылке и там приобрести лицензию. Для приобретения лицензии достаточно сообщить соответственно, информацию о телефонной станции, информацию о конечном заказчике, и после этого будет открыта лицензия, оплатить соответственно, и после этого будет открыта лицензия на код. Linkus Cloud Service – это годовая лицензия на всю телефонную станцию. Так, здесь я скажу о том, что, значит, IP ATS Ястар K2 представляет собой сервер, соответственно, не исповедует подход такой, как Ястар серии S, то есть это не модульная архитектура, это либо железный сервер, либо виртуальная машина, и расширяется Ястар к 2 с помощью шлюзов, то есть... Шлюзы аналоговые, шлюзы мобильные, для подключения аналоговых, там IP-телефоны нарисовано, да, и один аналоговый телефон. Вот, то есть для расширения и подключения внешних линий связи к IP-ATS Ястар К2 можно использовать как аналоговые, так и мобильные, так и цифровые шлюзы компании Ястар. Таким образом можно Производить масштабируемость системы, допустим, если необходимо в другом городе подключить мобильный какой-то канал, либо э, другой АТС, либо мобильный шлюз, то по протоколу SIP, либо по протоколу IAX, что проще делать через интернет, это можно выполнить для IP АТС ИАСТАК-2. И, соответственно, для этого не требуется какое-то дополнительное оборудование и, или там технологии какие-то другие технологии. У нас есть вопрос. Можно я сейчас да? немножко тебя дополню а -а -а. к этой картине. Здесь достаточно интересное преимущество у компании Астар существует по сравнению с другими вендорами. Дело в том, что поскольку, поскольку поддерживается, поскольку производитель обеспечивает поставку как телефонных станций, так и вольсовер IP-шлюзов и обладает дополнительно общей системой и мониторинга э, всеми этими устройствами, то э, корпоративная телефонная сеть может быть построена очень гибко. Для тех э, офисов, для тех, э, так скажем, локаций, на которых э, не э, требуется повышенная надежность, достаточно установить OSU-R-IP шлюзы э, того или иного интерфейса с использованием тех или иных интерфейсов. Для тех локаций, где требуется дополнительная надежность, где нужно обеспечить бесперебойную связь в случае отсутствия основного канала связи интернет с центральным сервером, можно обеспечить поставку телефонной станции серии «С». Телефонные станции серии «С» совместно с центральным сервером на базе АТС-К2 могут организовать корпоративную телефонную сеть в рамках единого нумерационного плана, используя единую систему управления ремонт management. Таким образом, корпоративная телефонная сеть может быть построена с достаточно, необходимой и достаточной надежностью за достаточно невысокую стоимость. Так, тут Есть вопрос по интеграции с 1С и RARUS софтфоном. Насколько я знаю, с RARUS софтфоном интеграция производится по AMI и по SIP. То есть интеграция с «Рарусом» должна работать точно так же, как и с серией «С». Вот. Единственное, что это пока не проверяли, то есть ну, не слышали а, некот, ну, отзывов о работе «Раруса» с нашей станцией «К2». А с серией «С» «Рарус» работает, это точно известно. По интеграции с «1С» тут ниже стоит вопрос «МИКО». Да? «МИКО» пока в Ястар к К2» не поддерживается, вот, а по поводу того, будет или не будет, вот я пока сказать не могу, это дальше информация, то есть как появится, так мы вам сразу об этом сообщим, будет ли поддержка МИКО. Если есть интерес поддержки модуля МИКО в Ястар К2, пожалуйста, пишите, и мы будем требовать доработку и встраивание этого модуля в Ястар К2, и, соответственно, при потребности он там появится, вот, по так, по спецзаказу, либо как? Да, то есть технически никаких проблем добавить модуль МИКО в функционал и в программное обеспечение К2 не существует. Весь вопрос в том, что насколько это необходимо, насколько это будет востребовано. Идем дальше. Да. Так, что? А тут мы нажимаем поездал. Так, опять поездал не работает. сейчас. Эйдждаун, интегрированная система да, значит. Ну и, и э, говоря про телефонную станцию К2, да, мы говорим о, э, о неком комплекте, неком э, объеме функционала, объеме тех сервисов, которые получает э, конечный заказчик, приобретая данную АТС. То есть все вместе, весь набор этих сервисов э, создает для заказчика удобную среду, которую он может ежедневно пользоваться. В качестве этой удобной среды, как уже мы ранее говорили, есть такие ключевые вещи, как автоматическая интеграция, автоматическая интеграция телефонных аппаратов, связь с CRM-системами, приложение для отелей, упрощенное, но достаточно функциональное, возможность использования API и возможность использования всех других сервисов, которые, собственно, в достаточно большом количестве бесплатно входят в программное обеспечение станции. Пару слов про API. Так, по поводу API, API позволяет подключать IP-ATS Yostar к различным внешним системам для интеграции а реализован на протоколе HTTP. HTTPS, содержит в себе набор REST методов, которые э, можно найти на сайте Ястар, он там на английском языке хорошо описан. Это широко используется при интеграции с CRM-системами, с какими-то ПМС, э, с колл-центрами. И, соответственно, можно произвести и разработать модули сопряжения для абсолютно любых систем. В частности, у нас уже есть разработанные модули для Bittrex. Bittrex, да? yes. которые То есть это не отдельное приложение, о котором говорилось, что интеграция с Bittrex. Да? Уже есть интеграция с Bittrex с помощью внешнего модуля, который можно установить в самом Bittrex. Вот, и по API он обращается к IPATS Ястар точно так же к серии S, точно так же к Ястар К 2 и позволяет осуществить интеграцию, взаимодействие между BITREX 24 и IPATS Ястар. Таким образом, уже многие наши партнеры, которые занимаются разработкой ПО, используя данный интерфейс, обеспечивают стыки, обеспечивают возможность интеграции с программными системами, так скажем, как CRM, так и других производителей. Есть успешный опыт, партнеры пользуются, некоторые даже эти решения продают для своей партнерской сети, для своих клиентов. Соответственно, работа ведется в разных направлениях, как партнерами по разработке данного интерфейса, так и компанией есть e для создания собственных продуктов. Кроме того, есть ряд приложений, которые традиционно используются в программном обеспечении для телефонных станций компании e -Star. И Это такие приложения, как биллинг, как статистика. С помощью приложения биллинга с помощью статистики можно формировать различного рода отчеты, смотреть, как происходит, ну, куда какие затраты при реализации вызовов больше всего уходит таким образом оптимизировать э, работу отделов и конкретных сотрудников. Э -э, телефонная станция К2 продается достаточно э, уже где-то в районе около года, может быть даже больше. И есть ряд, э -э, есть ряд успешных кейсов по продаже данного оборудования, данной телефонной станции. К сожалению, мы здесь в прямом, так скажем, эфире не можем озвучить название конечных заказчиков, но среди этих заказчиков имеются как медицинские учреждения, имеются сеть гипермаркетов, имеются технопарки различного рода. То есть телефонная станция продается уже достаточно активно, продается на территории российской не только за рубежом, и решение на рынке достаточно известно. По данному виду телефонной станции, по данному оборудованию зарегистрировано в настоящий момент уже более 40 проектов, поэтому просим вас активно присоединяться, если кто-то это оборудование, это программное обеспечение еще не знает, то узнавать, тестировать, брать у нас на тестирование и подключаться к данному мейнстриму. Будем увеличивать количество проектов, чем больше, тем интереснее и, до 100 и выше. И последние несколько слайдов. Решил разбавить ну, таким вот небольшим слайдом из всем известного мультфильма и, собственно, сказать про несколько акций, которые в настоящий момент у нас действуют. Ну, во-первых, это акция по 10% скидке на все уровни цен для IPvPX S50, это акция по скидке 39% для тех, тех конечных заказчиков, для тех проектов, для тех партнеров, которые осуществляют продажу телефонной станции S-серии совместно с приложением Linux Cloud Service, и это акция на отдельные модели войсовера и шлюзов и модулей еста e также на модели 8 озера IPSUZ производства компании Hadlo. В целом, на этом наша презентация закончена. Просим вас задавать вопросы. Если, коллеги, если есть вопросы да, по интеграции, по отличию данной станции, пожалуйста, напишите. Вот, если нет, тогда напишите либо в почту. Постараемся рассмотреть. Либо звоните по номеру повыше. Постараемся ответить на ваши вопросы. Так, ограничения демо-версии. Денис спрашивает: насколько? По-моему, 10 номеров и 5 одновременных номеров, 5 одновременных вызовов, и, э, и все. И, да, еще будет, наверное, вопрос: где найти дистрибутив? Это я точно знаю, что будет такой вопрос. Мы сможем каким-либо образом выложить последнюю версию нашего дистрибутива на нашем сайте, да, и да, разместить ссылку прямо под карточкой товара. Да, мы можем выложить версию, ссылку на версию дистрибутива на нашем сайте, а также дополним э, эту, этой ссылкой э, наш портал э, Академия. Значит, в портале Академия есть раздел документация, там есть раздел э, также про К2. И в этом разделе мы также добавим ссылку на скачивание данного дистрибутива. Да, плюс э, развертывание Ястарка 2 требует определенной инструкции, то есть развертывание идет по определенному алгоритму. Там вам несложно, необходимо разделить диск, разбиение диска выполнить по определенным правилам, по пространству поделить, и все, в принципе, установка. Производится легко. Вот И вы сможете попробовать совершенно бесплатно возможности IP-ATS компании Ястар ну, На своих виртуальных машинах, на виртуалбоксах, на вэмварях, на Hyper-V, на, на КВМ, Кому что понравится, кому на чем понравится. Итак, следующий вопрос. Можно ли демо в публичное облако для теста клиентам отдавать? Ну, в принципе, ограничений, по-моему, для этого нет. Ну, смотрите, да. да, значит, здесь э, такой нюанс. Э, Демов публичное облако. У нас существует э, телефонная станция, полнофункциональная, которая развернута на нашем сервере, стоит в нашей серверной. Мы, в принципе, можем э, давать эту станцию... Не можем. Не можем. Мы можем давать я станцию... Я стартую, да, Cloud э, По частям. На тестирование вот это мы можем. я стар К2, который работает в нашей сети, мы можем приглашать к нам здесь на демонстрацию и показывать. То есть части К2 мы не можем давать различным клиентам. Для теста. Но существует еще дополнительный вариант. На сайте точка e ком в разделе К2 существует возможность заказа тестирования. То есть там можно разместить запрос и, соответственно, получить доступ, удаленный доступ к интерфейсу управления в облачной структуре именно для ТСК-2. И да, посмотреть уже, соответственно, весь ее функционал, все ее возможности настроек. Это не на наших ресурсах. Да, это не на наших ресурсах, это на ресурсах э, Гендера непосредственно. Да, вот это удаленная вещь. Так, и еще вопросы. Есть ли в какой-либо серии станции статистика по переходам в Авиар? По поводу статистики переходов в Авиар, если вызов поступает, по-моему, там должно отображаться, что вызов ушел на номер Авиар. Вот. А, соответственно, какой вид статистики вам нужен, пожалуйста, напишите письмо. Вот. Можно на саппорт собака и пиматика вам там подробно ответят, какая статистика поддержится, Ну, или напишите пожелание, какая статистика нужна по переходам в IVR. Вот, а, понял. Вопрос, наверное, заключается в том, по каким пунктам, цифрам внутри IVR осуществлялся переход. Да, этой статистики нет. То есть есть статистика просто в CDR перехода на номер IVR. А внутри IVR нет, такой статистики нет. Но ну, как бы этот функционал и не планируется. Вот вы можете написать запрос, и как бы, мы рассмотрим, но нужен аргументированный, как бы, аргументированный запрос, для чего это нужно и кому это нужно. Ну, есть, желательно, что желательно, редко очень. желательно в данном случае, если требуется какой-то функционал, которого в настоящее время в станции не существует, то необходимо для успешной его реализации привязать к конкретному проекту. То есть, если вы пришлете запрос, в котором будет указан конкретный проект, конечный заказчик, сроки реализации и необходимость в конкретном функционале, то этот запрос существует большая вероятность, что он будет положительно обработан и обслужен вендером. Так, тут еще пишут, что с помощью номеров можно это решить. То есть завести номера, но номера назначат переадресацию, но если у нас используется, допустим, АТС на 2000 абонентов, да, и она стоит больших денег, соответственно, каждый абонент, в том числе в Ястар серии S, каждый внутренний номер, он стоит денег, поскольку количество номеров ограничено. То если есть свободные номера, то это выход из положения, действительно, можно переходы обозначить, назначить на номера и по номерам отслеживать уже в таблице CDR. Да, это выход, но это как бы такое обходное решение. Вот можно его использовать, но не всегда. Вот по EMP вебинар. Я Star менеджмент Plan. По, по, по e Star да. Management Plan мы планируем вебинар где-то в конце марта, начале апреля. Так. Ну, в общем, еще вопросы задавайте, коллеги. Просим задавать вопросы. Еще немножко ждем. Так, если вопросов нет, тогда мы будем... Да, коллеги, если вопросов больше нет, вы всегда сможете задать их по электронной почте. На этом э, благодарим вас за посещение нашего вебинара. Спасибо, Спасибо вам огромное. На этом вебинар заканчиваем. Спасибо. Так, ссылочку на дистрип, на исошник. Да, ссылочка на исошник появится чуть позже. Будет в карточке, да? да 2. Мы просто добавим туда. Да, Прямо прям вот туда ссылку можно добавить еще. Вот, и можно будет скачать. И плюс ссылку на руководство обязательно. Обратим. Да, ссылку на дистрибутив, ссылку на руководство, все добавим соответственно в Скачать будет и попробуем. Хорошо, спасибо за внимание. Да. Да, ссылка появится. Вот. Всего и всего до свидания. Всего, всего, всего хорошего.